Говорю сейчас о самом важном, о самом чистом, без капли лжи. О том, что греет так сильно душу и провоцирует любить весь мир. О чем слагали сказания в прошлом, в чем издревле виднелся смысл. Что вырвет с корнем любую агрессию, и это вовсе не сказка им были. Здесь и сейчас... И в каждом из нас есть то, что ведет нас по жизни, и невзирая на войны и грязь не даст нам остаться равнодушными и дикими. Важное в нас, достигая вершин, стремиться все выше и выше, и выбирая для старта пути, живет в нас как страж и учитель. В чем же вся важность изложенных строк? в том, что читая все это. Каждый из вас понимает намек, в чем скрыт смысл завета.